Тот мир, что я оставил позади, я томным взглядом прожигаю. И сердце буйно рвется из груди, я каждого из них прощаю. Сегодня тлею без остатка, а завтра фениксом взметнусь. И мне плевать, что жизнь не сладка. Упав однажды, я сильнее вернусь. Настало время собирать осколки. Я больше в эту битву не ввяжусь. Сложил клинки, молитвы смолкли. И если снова позовут, не обернусь.